первая часть закончилась на том что я нашел деревню и пошел смотреть как бы что вообще нашел и что там есть а, кто не смотрел первую часть а сверху сейчас будет подсказочка да как бы вы а, ознакомьтесь ребята если вы не ознакомлены потому что без первой части вы вообще не поймете что тут будет происходить в чем основной кек, рофл и приколы так как я на no Унейм, рекламу у меня никто не покупает, поэтому спонсором сегодняшнего видео становится мой Инстаграм. Мой Инстаграм храни его боже. А, там классные истории, классные фотографии, классный я там еще в директе людям отвечаю. Можете мне написать что-нибудь. Блин, реально. Ссылка в описании, короче, подписывайтесь, блин. Давайте обгоним Моргенштерна по подпискам, еее. Yeah. О, повезло, повезло, <связывая> ебать, чего блин? Здрасте. Я вас пижу ресурсы, окей. А чем вы занимаетесь тут, блядь? Ладно, ладно. Я пошел, я пошел, устали. <смех> Чё? Че ты хочешь? Чего, блядь? О, <смех> <смех> повезло, повезло. Обсидиан, все, у нас сразу есть портал в ад, Я просто, блядь, я когда начинал, я даже не думал, что может быть так хорошо. Так, кто это там бежит? Тут только... О. Кошка! Привет! Чем тебе покормить? Блять, я даже не знаю. Свинина будешь! Кошка, блять, ты где? Ебаный в рот! Кошка! Стой! Будешь свинину, блять! Сука! На, поешь! Так, пойдем посмотрим, что у нас тут-то. О, железо. Повезло, повезло. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. БЛЯДЬ! Сука, сука, сука, сука. Фу, ты дура, ёбаная, иди нахуй. Фу, сука. Кто, блядь, создавал эту хуйню, вы, блядь, поплатитесь. Ой, проходите, ребят, проходите. Бедные люди, бедные люди. Хуя вы преобразились, конечно. Ой, еще уголь. Крипер и паук. Пиздец. И как мне вот вас забрать, ребят? Я боюсь этих чувачков. Где они? Блять, нет, спиздуй, блять, заебали. Кто это? Кто эту хуйню в Майнкрафт добавил вообще вот эту чепуху, блять? Блять. Сука, опять ставить, блять, палки нахуй. О, здорово. Ладно, в пизду. Давай, блядь. О, привет, сладкий. Как тебе? Присяду? Шо, блять? А! Блядь, Крипер! За тебя, Крипер, блядь. Крипер! Ты потом подвести, блядь. Чувак, у тебя полдома снесло. Ничего, окей. Ну, вроде, окей. Так, ну, вроде, готово. Так. Ну что? Дай кремния, сука! Балдж. А звуки будут? А че звуков нету? Ладно, похуй. Ну все, балдеж Блять. В смысле? На, совсем и яйца ты, паскуда, блядь. Ты ч охуел? Выйди. Собаки. Пойдем. Пойдем знакомиться, собаки. А! У меня есть собака. Привет! Я тебя назову Олег. Вы чего, ребят? Домой, давай, ну домой! Домой, домой, до... да, да, блять... Давай, давай, еще чуть-чуть. Домой. Вс ⁇ хватит гулять на сегодня. Домой, домой. Вс ⁇ А сам мог бы зайти так ногами своими. Дара. Да ты что тут делаешь, блядь? Пошел нахуй! Бля, можно было бы эндермена ёбнуть, но наху надо. что я убоюсь немножко. Ай, блядь. Мы ёбнули эндермена! Какой-то громкий тип. Мы ёбнули Эндермена, красавчик, да 5! пять. Пиздец, мы ёбнули Эндермена. Опа, смотри, кто тут. Пойдем их ёбнем. В атаку! замочили говноедов. Ну и все. А тут гуляют, блять. Тут запрещено гулять. Уходи отсюда. Грипп. Ебать, что происходит? Мы кого-то разозлили? А, итоги. Тех чуваков мы захуярили зря, потому что они в итоге Начали нападать на мою деревню. Я отбил 5 волн. На 6 я просто не выдержал. Я вот улетел в креативе, и это просто пиздец. Я не понимаю, нахуй я такую хуйню добавлять, блядь. Я 5 волн отбил, блядь. 5! Еле-еле. И в итоге я даже проебал, блядь, все свои ресурсы, блядь. Тут типа... А, даже не 5, 7. Пиздец. Грустно, конечно, кончается серия, но прощай, деревня. А, да, они еще убили мою собаку. О, новая деревня! у у Привет, я ваш новый сосед. Моих прошлых соседей убили. Ну, надеюсь, мы станем семьей. Привет, крошка! Ха, что у тебя наверху? Ничего, ты куда, детка, я тебе не буду пиздить. Ура! Жизнь только начинается. О, повезло, повезло. Поставь лайк, слышь, и репостный видос. Подпишись на канал комментарии оставь чтобы видос продвигался и лайк тоже поставь я yeah, yeah. кинь видос своим друзьям чтобы они тоже подписались лайк поставили я yeah. yeah. yeah. это конец этой песни а ты лайк поставь yeah. Е, yeah. поставь ты лайк!